Здравия, друзья! С вами Залевский Денис. И сейчас запишу очередное видео, э, как у нас работает автоматизация, роботизация. Э, в данном случае это роботизация, то есть э, на моей страничке работает робот. И э, видим, что... Э, так, сегодня у нас... Сейчас у нас пол шестого вечера. Утром, ну, где-то в обед, да... Э, я принимал заявки в друзья было их 12 штук, сейчас вот мы видим опять 15 накопилось и то есть робот работает и перейдем перейдем значит к добавлению в друзья то есть будем добавлять этих людей в друзья нажимаем добавить добавить Сначала я всех добавляю по списку и сразу им сейчас напишу сообщение, чтобы было понятно, чем мы занимаемся, чем мы можем быть друг другу полезны. Все видим добавили а, так сейчас откроем текст наш вот он у нас такого содержания приветственный текст сейчас я его зачитаю чтобы понятно было да что я тут отправляю людям <как> И пойдем вот по порядочку, а, посмотрим, да, что тут у олеси на странице есть. Делайте то, что хотите, другой жизни для этого не будет. Так, тут косметика, волосы там и так далее. Погода у нас такая же стоит.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 Далее идет. На сегодняшний день существует народная криптовалюта Призм. Что такое Призм? Видео приложено у меня. Инструкции, пошаговый алгоритм. То есть, как завести кошелек, что дальше делать, как зарегистрироваться, как завести деньги. А также сейчас можно стать учредителем потребительского кооператива TaxFond Народное такси, которым со временем будет пользоваться весь народ. Народное такси выгодные для водителей и для пассажира, а для пайщиков-соучредителей будет еще и пассивный доход, как и сейчас у владельцев таксопарков. Пока еще есть время возможность приобрести доли в таксфоне, но их количество уменьшает и они уменьшается и они дорожают. Просто и понятно, таксфон видео, канал YouTube мой, ссылка для регистрации, код активации приложения.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 Airbit Club. Airbit Club, также отпишемся, люди биткоином тут занимаются, мы им отправим информацию о призм, потому как биткоин и все криптовалюты по типу биткоина на сегодняшний момент это уже то же самое, что кнопочный телефон. То есть это уже прошлый век технология bitcoin она была запущена самая первая до да? видим что она то есть на ней обкатывались именно вот технологии криптовалют и все криптовалюты кроме призм они у нас центруются так или иначе они центруются то есть управление происходит в одних руках концентрируется в одних руках то есть у валют по типу биткоина и у самого биткоина это происходит таким образом у кого сосредоточены то есть самые большие мощности по майнингу в тех руках значит собирается устанавливается управление этой криптовалютой например на примере биткоина это недавно вот в китае поставили там большие ангары да, с фермами можете посмотреть в интернете кто то знает после этого у китая то есть стали самые большие мощности по майнингу вот и соответственно такие криптовалюты подвержены очень сильно различного рода То есть, то есть этот ангар можно взорвать там еще как то Китай, насколько вы знаете, запретил у себя хождение биткоина, поэтому они просто даже могут остановить вот эти свои фермы и биткоин просто встанет колом, потому что в биткоине для каждой новой транзакции требуется с каждым разом нарастающее количество мощности, поэтому эта система тупиковая, это конечная система и плюс она еще разрушает экологию. Другие криптовалюты по типу эфириум, да, они а, не требуют материального, да, то есть вот этих ферм там и так далее. Они работают по принципу парамайнинга, но там также они центруются у тех, в тех, в тех руках, да, у кого самые большие вложения финансовые в эту валюту. Соответственно, к ним переходит управление. В криптовалюте призм все это исключено. В исходном коде криптовалюты призм все прописано четко ясно, что она не она децентрализована. И она просто не может зацентроваться. Под этим видео будут все ссылочки. То есть можете их посмотреть. Я прикреплю документ. Есть документ в котором описано каким образом реализована концепция Призм, то есть техническое решение. И э, кто знает, тот поймет. Кто если не в курсе, то исходный код, когда он написан, его уже, то есть написан, запущен, да, его невозможно изменить. Э, тем самым образом криптовалюта Призм, на наш взгляд, является народной. Потому как, как только вы завели кошелек, кто-то вам подарил монетку, да, кто вас будет регистрировать. То есть, в криптовалюту призм невозможно просто так зайти самому. Нужно, чтобы вас кто-то, чтобы кто-то вам подарил монетку. То есть, обращайтесь, я вам могу также подарить монетку, если вас это заинтересует. Вот, и... После того, как у вас появилась первая монетка, вы уже стали хозяином призм. В дальнейшем, когда у вас появляется 1000 монет, то есть вы ее можете приобрести, можете ее заработать на продвижении, то есть занимаясь продвижением криптовалюты призм, вы становитесь полноправным хозяином уже блокчейна призм. То есть вы можете установить ноду, форжащую и форжить блоки блокчейна. То есть через ваши блоки будут проходить транзакции, будете получать еще за это комиссию. То есть будете являться контролером уже операции призм. Так, это была кратенькая информация от меня по криптовалюте. Пока я это рассказывал, я отправил всем новоиспеченным друзьям сообщения. И как мы видим, у меня постоянно еще растут сообщения входящие то есть я несколько раз в день захожу в контакт и значит отвечаю на сообщение так ну значит на сообщение мы ответим потом вот так мы видим как работает робот то есть постоянно идут заявки в друзья как работает у нас автоматизация автоматизация у нас работает таким образом мы вчера записывались евгением видеоинструкцию, компьютер перезагружался а вот заходим в правь центр то есть после того как вы подключились к автоматизации если вы захотите это сделать связывайтесь со мной по контактам я вам дам всю необходимую информацию это сделать, с чего начать. Вы регистрируетесь в Прайф-центр. У вас каждый день приходят по 10 контактов. На данный момент в TaxFone и в Prism. Это реализовано. На днях у нас будет, будут приходить контакты в Правовед Сибирь. Если вы являетесь участником Правовед Сибирь, да, вам тоже это будет полезно. И Тайга. И э, в, скором, в скором времени также у нас еще появится Skyway. Вот. Если у вас э, нет ни одного из этих проектов, да, и вы им не пользуетесь, вы эти э, контакты, которые вам приходят, можете просто вручную регистрировать в свои проекты. То есть тут мы видим, есть почта человека, есть телефон человека. Вот. Э, на примере фона как это работает, сейчас покажу. Заходим, я тут создал закладочку э, «Регистрация партнера». ошибка ошибка подключения к интернету да. Угу. странно все было так ага вот видим нажал я кнопку ну, закладочку до да, регистрация партнера у меня ничего не произошло потому что первый раз зашел на браузер нужно подтвердить значит загрузку небезопасных скриптов, потому что мы самостоятельно установили новое расширение, при его запуске вылазит такая вот надпись, да, что не защищено, но это, то есть этого пугаться не стоит, потому что на самом деле это браузер просто так распознает это расширение, то есть на самом деле все нормально, тут страница защищена. И видим, что у меня автоматически заполнились данные, мне осталось только выбрать пол человека, ставлю мужской, так как вижу имя Александр. Нажимаю «Готово», «Продолжить». Вот у нас первый человек из контактов зарегистрирован, вот этот Александр. Да? Нажимаем галочку, что он добавлен в таксфон, «Сохранить», чтобы при следующей регистрации он опять нам не вышел. То есть видим, что у нас загружается следующий человек, Лера, также далее, готова и продолжить. Сейчас все 10 человек не буду делать по таксфону, чтобы времени не занимать сильно много. Покажу еще, как работает по призм. Видим, что везде контакты разные. А в призм у нас, вот у нас личный кабинет. Нажимаем новый клиент. У нас автоматически заполняются поля. Нажимаем сохранить. Возвращаемся в контакты. Выбираем Александр. Ставим галочку ⁇ Добавлен в призм ⁇ Опять переходим в личный кабинет. Нажимаем новый клиент. Видим, у нас заполняется. Другие данные следующего человека. Нажимаем сохранить. ОК. Контакты. Подтверждаем, что мы человека добавили в призм. Все. Таким образом, друзья, это все происходит. После того, как все контакты я зарегистрирую в призм, да, например, ну, либо в TaxFone, <coughs> Неважно. важно, Uh, у нас вот тут внизу есть список e адресов. Нажимаем на кнопочку, видим все email адреса из этого списка. То есть достаточно их просто взять, скопировать, ставить на почту, то есть на почте нажать «Написать новое письмо», вставить сюда все эти данные, контакты. Да? Uh, пишу «Подарок от меня». Это по призам, то есть э, регистрацию человека я позиционирую как подарок от меня, потому что, э, чтобы человека зарегистрировать, ему, э, я ему должен буду подарить монетку. То есть в любом случае, я уже об этом говорил, да, что кто-то должен подарить монетку человеку. В данном случае, если человек мне отправит свои данные, то это будет подарок от меня.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 Я уверен в том, что если ты разберешься в теме, то поймешь, что я тебе сделал подарок. Все, если возникнут вопросы, обращайся, вот, вот мои контакты. Все, то есть далее мы предлагаем ознакомительные видео, что такое призм, пошаговый алгоритм. То есть, чтобы человек полностью смог себе самостоятельно все сделать, все зарегистрировать, установить. И мы только человеку уже подарим монетку и далее будем его консультировать если человек будет к нам обращаться, соответственно. Ну и я думаю, сейчас видео уже остановлю, далее продолжу без видео. То есть данное видео записываю с целью показать вам, как работает автоматизация и роботизация в интернете. Итак, благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, если видео стало вам полезно, либо интересно, ставьте лайки,